Ну что, дорогие друзья, вот у нас и закончился этот 2022 год, практически осталось буквально какие-то считанные дни и все сейчас подводят итоги, друзья, как у них прошел год, хвастаются какими-то цифрами. Вы знаете, мне кажется, на мой взгляд, это какая-то ярмарка тщеславия, хвастаться своими цифрами, которые как бы пришли именно для тебя. Поэтому, друзья, я хотел бы подвести этот год совсем по-другому и я сейчас поделюсь теми фактами, которые я делал в этом году именно для вас. Ну что, поехали. Друзья, самый главный момент, который я оказываю своим туристам, это поддержка в стране. Этот момент очень многие недооценивают, когда еще не купили тур, когда еще не сталкивались с какими-то сложностями. Но я сразу с самого начала своей деятельности считал, что это самый главный и козырь, и гарант, и вообще самая главная вещь, это тот сервис, который я оказываю для туристов помимо продажи туров. Это и всевозможные ситуации, связанные с возможными кем-то историями по заселению не номера, и с овербукингами от туроператоров, и какие-то сложные ситуации, которые просто бытовые возникли и так далее. А связаны со страховыми историями всевозможными, да? связаны просто с какими-то форс-мажорами туристов. Я никогда туристов не оставляю, и я не хочу, чтобы каждый из вас, кто работал или будет работать со мной, думал, что моя цель вам только что-то нарезать и продать, и на этом забыть. Я так не работаю, как-то в одном из постов я уже такое рассказывал. Мне как раз интересно, чтобы мы с вами были долгое время, у нас были складывались хорошие отношения, поэтому я всегда оказываю поддержку по всем вопросам. И даже если вы уже вернулись из туры, у вас есть какой-то просто вопрос, может быть просто какая-то жизненная ситуация, всегда можете мне написать, позвонить, и я как бы с радостью на это отвечу. Следующим пунктом я бы хотел отметить, это то, что я всегда пополняю свою информацию, да, и вообще даже не то, что пополняю свою информацию и базу знаний о своих по странам. Моя, наверное, главная функция, возможно, вы заметили, возможно, нет, я скажу. Я стараюсь собрать всю информацию по максимуму, по разным странам или разным как бы ситуациям Или по правилам въезда, неважно То есть разложить ее по полочкам И выдать ее максимально просто, понятно, доступно В общем, чтобы это было комфортно туристам Чтобы это не было какими-то заученными фразами Или какими-то длинными лентами портянок Каких-то документов, в которых нужно еще разобраться То есть я всегда стараюсь передать информацию четко по делу без каких-либо там подводных камней и скрытий. При этом мне очень нравится показывать как раз вот и обзоры отелей, и обзоры различных ситуаций, обзоры мест и как раз вот именно передавать ту атмосферу. У меня главный, скажем, лозунг, он может быть длинный в своей компании, я всегда хочу, чтобы ваши ожидания от отдыха всегда совпали с реальностью или больше были. И это важно, потому что очень не хочется приобрести какой-то тур, приехать туда и разочароваться. Вот я делаю все для того, чтобы не было разочарований. Плюс, конечно же, делаю контент по максимуму, да, какой возможно, да. Приезжаю, снимаю, где-то я делаю видео, где-то пишу посты, где-то делаю аудио, да. Но все это сделано именно для этой цели, чтобы у вас складывалась четкая, ясная картинка. При этом весь контент, который я создаю, мне уже тоже не раз об этом спрашивали. Я создаю, собственно, за свой счет. То есть я сам еду, сам приезжаю, сам оплачиваю эти командировки, сам беру те отели, сам их проверяю даю свое мнение. Нет ни одного а, видео на моем канале, где я бы выдал мнение чужое. И даже у меня был опыт а, м, работы с туроператором. Вот мы отель Фансан Comfort Beach снимали в Турции, они сказали сначала, что вот нужно вот так показать или вот так показать. Я говорю, нет, ребят, либо я показываю, как я пок привык показывать свою аудиторию, либо вообще как бы ничего не показываем. Они в итоге согласились, ну и получился такой замечательный выпуск. Возможно кто-то видел. Ну и так далее. То есть, как бы мне очень нравится, как говорится, все раскладывать по полочкам и передавать для вас эту информацию. Что я и планирую продолжать делать для вас. И уверен, что вы это цените, потому что я всегда вижу эту обратную связь по моим видео, по моим роликам. Так что, друзья, идем дальше. Еще один такой момент есть, которым я очень долго думал. Я хотел сделать, чтобы было и просто в то же время, да, и понятно. И понятно. И, на мой взгляд, есть как бы два таких, наверное, скажем, информационных небольших прорыва для меня, даже три, наверное. Это я упростил максимально сайт, сделал акцент его на мобильную версию и сделал так, чтобы было все с главной страницы понятно. Куда зашли, куда перейти и что надо сделать, чтобы не было этих размазанных длинных страниц, где читаешь, читаешь, не перечитаешь и не понимаешь, что по итогу нужно сделать. На мой взгляд, получилось все просто и лаконично. И также обратная связь ваша показала, что, ну, как бы, да, это правильно. Вот. Следующий пункт, это я отмечу, конечно же, телеграм-канал, который называется «Говорит Георгий в Тревел», мне очень давно хотелось побыстрее выдавать, скажем, информацию какую-то нужную, важную, и я всегда видел ограничение в том, что делать видео, это все равно какой-то процесс времени занимает, нужно его записать, сделать, смонтировать и все и так далее. Лучше, конечно, чтобы какие-то были там картинки, и это всегда какой-то длительный процесс, а информацию хочется выдать здесь сейчас, особенно бывает такая, что что-то, ну, как бы прям реально экстренное, да, или что-то пришла, мысль классная в голову, и вот на тех эмоциях, на той ситуации озвучить, конечно, не получалось. И я подумал, почему бы не делать голосовые посты. И мне кажется, это вообще очень классная идея, на мой взгляд, и также, да, многие из вас это оценили. Я беру тему и озвучиваю, кому-то удобно послушать просто в наушниках, даже не читать, ну, и как бы тезисные тоже пишу. Вот, и это, мне кажется, тоже такой достаточно прорыв, хорошее в этом году, как бы я сделал тоже для вас. Ну и конечно же, не будем забывать о моем чудоботе, боте который мониторит всех туроператоров и присылает вам цены. Либо вы просто хотите найти тур и можно не залазить даже на мой сайт, а пользоваться ботом в Телеграме, что очень удобно. Или подписаться на какие-то горящие предложения, можно не на одно, а на несколько подписаться и по мере снижения цены вам будут приходить уведомления сразу. Думаю, тоже многие оценили, могу даже похвастаться на сегодняшний момент, ботом пользуются в моменте прямо сейчас больше тысячи человек. Так что я считаю, это тоже классное достижение, которое именно не для меня, а для вас, друзья, было полезно и это как бы показывают все цифры. Подчеркнуть еще один момент. Все вот так классно, здорово, да, но, как говорится, в любой бочке меда есть капля дегтя, да. Поэтому этот деготь, конечно, составляет сложные ситуации, которые так или иначе возникали с момента пандемии, да и ранее они, в принципе, всегда возникают. Я, в общем, уже к ним привык. И скажу смело, что... Я всегда вникаю во все истории, связанные с какими-то конфликтными да, историями, особенно с операторами у нас это бывает, когда где-то что-то не получилось, сорвалось, где-то зависли деньги там и так далее. Я уже прошел достаточно много судов, когда невозможно было с туроператоров, например, взыскать деньги, скажем, мирным путем, мы прошли через многие суды и взыскивали, где-то мы обошлись, в том числе без судов, просто уже за счет накопленного мной опыта мы делали те документы, те, как бы, заявления, да, для того, чтобы мы максимально быстро вернули денежные средства. А здесь же также хочу отметить, слаженная работа с давними партнерами, со многими операторами, тоже позволила делать какие-то решения максимально быстро. Это касается и возврата денег, и переноса денег, и вот сейчас там была ситуация связанная с с отменой рейсов по Египту. Мы, в принципе, все, кто хотел, и у них были туры на новогодние даты, мы всех пересадили, и никто даже практически не переплатил никаких денег, где-то даже сэкономили, и все отлично улетели. Так что, друзья, не забывайте о том, что помимо того, что есть все классно, здорово и супер у меня, я всегда вникаю в ваши сложности, но они получаются наши и мои тоже, я никогда вас не оставляю, говоря, что это ваши проблемы, и как бы разбирайтесь с ними сами. Я всегда вникаю, мне это, во-первых, интересно, потому что я хочу решить задачу, мне это интересно, потому что мне важно получить в том числе какой-то кейс-наработку, потому что это может пригодиться в следующих случаях, и эти же кейсы, которые уже давно, за много лет наработаны, они продолжают приносить пользу, и в тех ситуациях, где для человека кажется тупик, все, как бы, я не знаю, к этой ситуации выйти, мы всегда находим решение, так или иначе, и проблема решается достаточно быстро. Я, конечно, не Брюс Всемогущий, не Бог, конечно, да, но 99% ситуации, я считаю, мы все разрешили в этом году, в прошлом году, и если они даже будут, мы их будем разрешать. Так что, друзья, на этой прекрасной ноте я хотел бы, наверное, финализировать. Думаю, главные события этого года для меня, и, точнее, не для меня, а для вас были в том, что я сделал немножко более информационным ресурс свой, да, как Telegram, так и сайт более упростил для Пользования. Также продолжал оказывать для вас поддержку. Также всегда нахожусь во всяких сложных ситуациях вместе с вами. Ну и конечно же, также продолжаю вас консультировать по различным направлениям, турам. Получаю багаж новых знаний, раскладываю его по полочкам и передаю вам. Спасибо, друзья, что весь год вы были этот со мной и прошлые года тоже. Спасибо всем тем новым туристам, подписчикам, которые присоединились и только-только знакомятся со мной. Давайте друг другу доверять, вместе будем знакомы. Я всех душевно. Поздравляю с наступающим Новым Годом, который, уверен, принесет нам глобальные изменения, но они будут не в худшую сторону, а в лучшую. Я считаю, что каждый из нас должен держать мир в душе, и тогда у нас все пройдет как надо, и мы будем дальше только расти, развиваться, жить в любви, счастье, гармонии. Друзья, всем мира в душе, увидимся в следующем году. Я всегда с вами на связи. Читайте мой телеграм, подписывайтесь на YouTube. В общем, услышимся увидимся, друзья. Oh,